Выкапка еле голубой четырехлетка. Так выкапается вот. все вручную, до автомата еще не дошли. Четырехлеточка, вот корни ее. Хотя она с виду вроде маленькая, кажется, там уже видно что вот четырехлетка вот из каждой почки пойдет но потом будет довольно-таки хорошее дерево ну и так вот и идем дальше потом же еще упаковку покупку Да, корневая страдает, не спорю, но корней тут довольно много, чтобы она, чтобы ее загубить, надо постараться, это я постоянно говорю, ребята, надо постараться, посмотрите, корни какие. Не надо выдумывать, что там с открытой корневой она будет долго, Он долго долго не может лежать и пропадает, это все выдумки, вот это еле вот так вот лежит у нас, Но не так в ящике, неделю может лежать, потом я беру и ее довольно таки хорошо рассаживаю. Вот даже возьмем маленькие вот эти, да? И когда их начинаешь выкапывать, видно, что она довольно не маленькая. Она довольно хорошая елочка. Вот это тоже маленькая. Как бы. А когда посадите ее, будет довольно прилично. А Тебе это 15 есть. на следующий год систью у нас побольше. ну побольше синий 4 четырехлетки это примерно 20 сантиметров ссылка на товар будет в описании можете заказывать пока идет прием заказов Всего доброго! С вами был Евгений Филимонов и питомник Войны Дворик. Удачи!